об открытом курсе по продажам, который мы проводим в учебном классе компании Мастер Продаж. И далее я постараюсь немного описать этот курс по продажам, чтобы вы смогли принять разумное решение для выбора обучения для вас или ваших коллег. Открытый курс по продажам – это курс, на котором обучаются сотрудники из разных компаний и которые продают разные продукты или услуги. В группу мы набираем до 12 студентов, и каждый из них обучается по своей индивидуальной программе. На этом курсе обучаются менеджеры по продажам, агенты по продажам, руководители отдела продаж и даже директора небольших компаний. Мы не обучаем знанию товара или услуг, которые вы продаете, вы их знаете намного лучше, чем мы. Мы практически тренируем и четко развиваем способности продавцов расположить к себе любого клиента в подробностях выяснять потребности, делать продающие презентации и легко и быстро завершать сделки. Также мы очень детально и поэтапно оттачиваем навык улаживать любое возражение клиента. И мы очень гордимся особой тренировкой, которая помогает продавцам легко говорить с покупателями о любой сумме денег. Это помогает нашим студентам без напряжения продавать дорогостоящие товары или услуги. За несколько лет применения именно этой тренировки и постоянной проверки результатов, то есть мы всегда проверяем результаты, мы заметили, что смогли увеличить средний чек наших студентов от 20% до 500% в зависимости от рода деятельности компании. Это реальные результаты наших студентов, которые были подтверждены их руководителями. Курс по продажам состоит из двух этапов и длится около шести недель. Это обучение мы можем предоставить на русском или румынском языках. Все распечатки и другие письменные материалы предоставляются на обоих языках. Первая часть курса состоит из половины практических упражнений и половины теоретических данных. Это проходит следующим образом. Ну, Например, мы предоставляем инструмент о том, как выяснить потребность заинтересованного клиента, и для закрепления сразу проводится практическая тренировка. Потом мы даем несколько инструментов о том, как провести продающую презентацию. И сразу практикуем это на практическом задании. И так далее. Пока не разберем по косточкам каждый, каждый, каждый этап продаж. От поиска клиента до завершения сделки. В конце первого этапа мы даем уникальный инструмент, который помогает продавцам и руководителям легко распознавать или определять клиентов. Ведь каждый клиент разный, и продавать каждому из них нужно по-разному. Подход и умение расположить клиента к себе в каждом отдельном случае абсолютно разный. Этот инструмент меняет взгляды на себя, свои результаты и на людей в вашем окружении. И еще хочу добавить, что когда я сам узнал об этом и потренировал это в жизни, то мои продажи увеличились в разы. Первый этап открытого курса по продажам занимает два полных дня и проходит по субботам и воскресеньям. В конце первого этапа каждый студент получает сертификат о завершении первого этапа. И только те, кто получил этот сертификат, могут начать второй этап открытого курса по продажам, который на все 100% состоит из практических упражнений. Продолжительность второго этапа 4 недели мы встречаемся по два раза в неделю, по два часа тренируемся. Эти тренировки чаще всего проходят во внерабочее время, по вечерам, после 18.00. Время этих тренировок оговорится со всеми участниками группы в конце первого этапа открытого курса по продажам. На этом этапе очередность тренировок четко и индивидуально расписана для каждого студента. Зачет по каждой тренировке может быть получен если цель тренировки достигнута, и наш тренер по продажам проверил и подтвердил это подписью. У нас нет оценок. Наши дипломы и сертификаты не продаются. Мы ставим зачет за то, что цель тренировки на все 100% достигнута. Между встречами на втором этапе каждый студент получает индивидуальное домашнее задание для оттачивания навыков со своими клиентами продавая свой продукт, работая в своей компании и на рабочем месте. Именно во время прохождения второго этапа наши студенты начинают пожинать плоды этого курса. И из нашего опыта было замечено, что большинство студентов, применяя первые домашние задания, сразу окупает стоимость этого курса. В конце второго этапа каждый, кто получил зачет по всем тренировкам, получает сертификат об окончании открытого курса по продажам. После завершения этого курса мы даем рекомендации для каждого нашего выпускника. И для тех, кто видит свою жизнь, посвященную продажам, мы рекомендуем записаться в клуб «Мастер продаж», где мы постоянно тренируемся и оттачиваем свои навыки с вашими выпускниками. В этот клуб мы набираем только наших выпускников. А теперь об отличительных преимуществах открытого курса по продажам, о котором мы только что говорили. Все обучение предоставляет тренер по продажам с огромным положительным опытом в продажах и доказ доказанными результатами в продажах тоже. Оба этапа открытого курса по продажам состоят из 75% практики. Тренировки проходят постепенно, увеличивая сложность. От самой простой к более сложной. Студенты не зависят друг от друга. Если кто-то может сдать зачет по тренировке раньше, чем другие, то он не ждет остальных и проходит курс быстрее. Опытные менеджеры по продажам, я уверен, что вы тоже смотрите, и которые быстрее сдают наши тренировки, получая тренировки и практические задания для продавцов высокого уровня. Или, как говорится, высшего пилотажа продаж. Обучение предоставляет тренер по продажам с академическим образованием в области технологии обучения. И четырьмя уровнями обучения тренера по продажам. Вы получаете обучение, полностью заточенное под культуру продаж в Молдове. И я не буду далее перечислять остальные преимущества. Поверьте, их много. Я могу точно сказать, что подобного обучения с подобными уже достигнутыми результатами в Молдове пока никто не может предоставить. В этом я уверен на все 100-100-100-100%. Запишитесь сейчас на открытый курс по продажам именно по этим номерам телефонов. Если в вашей компании больше 8 сотрудников, которые занимаются продажами, то экономически выгоднее пройти у нас корпоративный тренинг по продажам. Это тренинг для отдела продаж, где обучаются сотрудники из одной компании. Описание корпоративного тренинга по продажам смотрите по этой ссылке, указанной ниже, чтобы узнать, Какое практическое обучение подходит именно вам или вашим коллегам? Звоните прямо сейчас, вот по этим номерам телефонов. Также вы можете зайти, я вам прямо рекомендую прямо сейчас зайти на наш сайт и узнать об остальных услугах компании Мастер Продаж. Наш сайт мастерпродаж.рф. Желаю вам высоких результатов и побед в вашей деятельности, и чтобы при достижении этих результатов вы получали всегда радость и удовольствие. Всем удачи!